Добрый день, дорогие друзья, уважаемые любители числовых лотерей. Меня зовут Сергей, я представляю команду лотерейной аналитической службы Epicurica. И сегодня мы с вами продолжаем цикл видео под общим большим названием «Как раскрыть секретный код лотерей и выигрывать чаще». Сегодняшнее видео, как и предыдущее, будет посвящено теме того, как создать Индекс редкости комбинации – это такой инструмент, который позволяет э, игрокам в лотерею делать ставки более осмысленно. То есть, э, грубо говоря, перед тем, как поставить ставку, например, вы, определили, вы определились с комбинацией чисел, которые вы хотели бы поставить, э, определились тем или иным способом, удобным для вас, да? и теперь просто э, хотите понять, насколько это вообще комбинация чисел она ну скажем так является странной или нормальной для этой вот системы и с помощью этого инструмента вы сможете проверить то есть ну, просто посчитать словно говоря индекс будет равен нулю то есть комбинация будет не странной нередкой или индекс будет равен там 10 например то есть максимально странный значит наверное такую комбинацию не стоит ставить и Прежде чем мы пойдем дальше, несколько слов о том, что мы уже сделали, от чего мы уже можем отталкиваться. На тот случай, если вы не смотрели предыдущие видео или у вас нет времени сейчас вспоминать, тоже мы там обсудили. Итак, мы обсудили, что существует несколько разных подходов к анализу и прогнозированию лотерей. И мы с вами работаем в рамках системно-рационального подхода к такому анализу. Который основан не на анализе поведения конкретных чисел отдельно, а на анализе взаимосвязей этих чисел в рамках целостной числовой системы конкретной лотереи. Другими словами, мы анализируем не числа, а анализируем их комбинации, их взаимоотношения между собой. На основе этого мы создаем индекс редкости комбинаций. Здесь можно провести аналогию, как предсказывают погоду, прогнозируют погоду. Да? На самом деле, вот, прорыв в прогнозах э, погоды э, стал возможен тогда, когда у ученых появилась возможность посмотреть на си климатическую систему э, Земли ну, или там, больших регионов в целостности, не, не ориентируясь просто на э, конкретику того, что происходит с там, ветром, э, дождем, температурой э, и так далее, и так далее в, конкретной области. а Появилась возможность воссоздать вот эту модель поведения климата, атмосферы в частности, да, того, что происходит с ветрами, того, что происходит с давлениями, того, что происходит с температурами, в такой, то, что называется big picture, да, на большой картинке из космоса. И это дало, естественно, толчок прогнозируемым, потому что стало понятно, каким образом ведет себя погода в целом. И вот подход, который мы здесь представляем, он как раз похож на вот это. То есть наша задача посмотреть не на конкретные числа в конкретных тиражах, а наша задача посмотреть на то, каким, условно говоря, какие течения существуют в числовой системе этой лотереи в целом. Но это, конечно, можно сделать только обладая большим архивом тиражей конкретной числовой лотереи, и зная, как эти архивы анализировать, что там искать. Итак, мы рассмотрели уже первые два шага создания такого индекса редкости комбинации. Первый шаг. Мы упорядочиваем числа в архиве тиражей и создаем числовые, числовые каналы. Мы это сделали. Второе. Мы определяем тип распределения чисел в каждом таком канале. Мы тоже это сделали. И мы поговорили немного о том, что нам, в принципе, это дает и какие возможности нам это открывает. Итак, вот напоминаю вам тот график, тот слайд который мы обсуждали в прошлый раз. На нем представлены все пять графиков распределений по всем пяти каналам, числовым каналам. Мы говорили о том, что у них есть определенные особенности, и они нам дают определенную информацию. Да? Итак, вот сегодня мы движемся дальше. Шаг третий в нашем алгоритме создания инструмента индекс редкости комбинации этот шаг заключается в том, что мы выходим на как раз вот эту вот big picture, да, то есть большую картинку. То есть мы уходим от вот такой уже конкретики, где просто смотрим на каждый канал, мы начинаем смотреть на то, как эти каналы взаимодействуют с другом. Прежде чем сделать такую картинку, нужно, нужно учесть один важный момент. Нужно привести все графики распределения к единому, ну как бы, к общему знаменателю. Дело в том, что Uh, <coughs> у них масштаб немного разный у всех. То есть, например, здесь максимум будет 400 с небольшим, да? здесь максимум будет 200 с небольшим, а здесь максимум будет не дотягивать до 200. Например, да? Соответственно, чтобы сравнивать эти графики, накладывать их друг от друга, нужно максимум принять uh, за некую условную единицу. Uh, uh, мы приняли uh, максимум равным 1000 у всех распределений. Да? Таким образом, мы можем сравнивать эти графики друг с другом и мы получили вот такую целостную картину распределения в числовой системе данной лотереи я напомню что мы имеем в виду здесь конкретно лотерею 5 из 36 как пример а теперь мы видим каким образом числовые каналы друг с другом взаимодействуют и обращаем внимание на то что каждый график получился разделенным на 5 частей да? обращаю ваше внимание на то что что важно, что эти пять частей, на которые разделился каждый график, это не такое неполентаристское разделение, которое мы придумали. Да? Это пять частей, которые выделились в результате взаимодействия вот этих графиков друг с другом. То есть как бы Мы видим, как работает система, как теперь она устроена, да? система чисел в данной лотереи. Теперь мы можем с этой схемой работать дальше и использовать ее для повышение шансов на выигрыш как мы это делаем следующий шаг очень важный мы кодируем теперь эту картинку определенным образом мы вводим буквенный цифровой шифр или код буквы они уже вам известны и они соответствуют номерам каналов то есть вот первый канал да, синий это будет буква а видите, да? второй канал это будет буква Б. Третий канал зеленый. Это будет буква C. Следующий канал фиолетовый будет буква Д. И следующий синий канал это будет буква Е. E. Латинские буквы. Значит, кроме буквенных обозначений, мы будем еще цифровые. Цифровые обозначения отмечают как раз вот эти вот различные числовые отрезки, которые получились у нас в каждом канале. Они, цифра означает условную категорию редкости. Эту, этой конкретной группы чисел для данного канала. То есть 0 обозначает очень частое число, то есть нередкое, да, минимально редкое. И дальше, чем больше от 0 отличается эта цифра, тем более редкой те, эта группа чисел является для данного, данного канала. Ну, например, числа, числа от 1 до 4, э, они будут максимально часто встречаться в данном первом канале. И числа от 19 до 30 будут, наоборот, максимально редкими для данного числового канала. Да? Ну и, соответственно, то же самое мы видим в каждом канале. В каждом канале у нас будут нулевые группы, то есть группы чисел, которые наиболее часто встречаются. И группы, максимально отличающиеся от нулевых, то есть максимально редко встречающиеся числа в данном канале. Для удобства кодирования справа от нуля мы помещаем... Положительное значение, например, b0, b1, b2, b3. И слева от нуля отрицательное значение b-1. То же самое c. Вот срединная группа чисел нулевая, она самая часто встречающаяся в среднем канале c. Здесь будет c1, c2, здесь будет c-1, c-2. В каналах a и e нет, в данном случае в канале a, нет отрицательной группы чисел, да, и в канале Е нет положительной группы чисел. То есть здесь числа только справа, здесь числа только слева. Данная картина позволяет понять, каким образом все многообразие числовых комбинаций лотереи можно закодировать в сравнительно небольшое количество их тип. То есть, ну вы понимаете, да, вместо того, чтобы рассматривать конкретные числа, мы теперь можем говорить о типе комбинации, о определенных группах чисел, которые ведут себя схожим образом, что дает нам возможность уже ну, делать какие-то выводы. Итак, на основе получившейся схемы мы можем сделать вот такую вот интересную таблицу, где мы представляем числовую систему лотереи 5 из 36. Вы видите, что здесь мы ввели цветовой код для удобства, чтобы было понятно, что происходит. Понятно, что чем более светлый Цвет, тем более горячие числа, да? чем более темные, тем более холодные числа. Что конкретно означают горячие и холодные числа в данном контексте? Буквально это означает, что, например, числа с 5 по 8 включительно выпадают в канале B во втором канале, то есть на второй позиции, максимально часто, в 57 и процентов всех чисел второй позиции. Реже выпадают эти же числа в канале А, то есть на первой позиции, 27 и 1 всех процент всех чисел на первой позиции еще гораздо реже выпадают в третьей позиции всего 5 и 8 процентов всех чисел и на четвертой позиции только 3 и 3 процента всех чисел ну и в пятой позиции они вообще крайне редко выпадают там выпадают только два числа из этого диапазона 7 и 8 и в общем всего 2 и 3 процентов всех чисел на пятой позиции. Что эта картина означает для нас и как мы можем этим пользоваться? А, ну, во-первых, мы можем, и самое главное, что мы можем выдвинуть гипотезу, которую здесь озвучиваем. Да? Гипотеза следующая, что комбинации, которые строятся по формуле А0, b 0 c 0 d 0 Е0 будут встречаться чаще других в архиве тиражей данной лотереи. То есть, другими словами, они будут чаще всего встречаться, и, соответственно, тавки лучше делать, исходя из того, чтобы комбинации были устроены вот именно таким образом, чтобы сюда входили числа из этих групп. Соответственно, на первой позиции чтобы были вот эти числа, на второй позиции вот эти числа, на третьей позиции вот эти числа, четвертая позиция и пятая позиция. Вот такая у нас есть гипотеза, которую мы дальше будем проверять итак данное видео подходит к концу и в следующем видео мы рассмотрим с вами следующие вещи мы научимся строить множество всех возможных комбинаций лотереи, и посмотрим какие из них выпадают чаще других и мы конечно же проверим вот эту гипотезу так называемую нулевую гипотезу гипотезу комбинации с нулевым типом проверим ее на реальность посмотрим как это все работает ну а пока Подписывайтесь на наш канал, делайте репосты, ставьте лайки, заходите на наш сайт epicurica.com и до следующей встречи. Всего хорошего.